Друзья, приветствую! Мы с вами завершили наш мини-курс по изучению 10 этических принципов, с чем я вас поздравляю. Вы уже имеете знание о том, как устроена наша реальность, вы уже понимаете, что все в мире исходит из пустоты, все пусто само по себе, по своей природе, и только наше восприятие делает этот мир красочным, наполняет его разными цветами вы уже, наверное, заметили и пришли к определенным выводам о том, каким образом формируется ваша реальность, какие моменты следует доработать немножечко вам, над чем еще потрудиться, что можно улучшить, что требует немедленного реагирования и что и так, собственно, на достойном уровне. Наверное, вы уже заметили, просматривая видео учителя Майкла Роуча и выполняя наши домашние задания по ведению дневника, что есть волшебная дверь, которая открывается для нашего сознания тогда, когда мы замечаем, что происходит в текущем моменте. Дверь в настоящую реальность, из иллюзии в настоящий мир. Эта дверь называется нашей реакцией. Очень мало кто из людей понимает, что наше сознание не может наблюдать само себя, как наши глаза все видят, но они не могут смотреть сами на себя. Точно так же и наше сознание может наблюдать окружающий мир, но само себя познавать не может. И для этого нам дано такое замечательное устройство, как создание реальности путем проецирования на нее своих семян. Итак. Мы должны понимать, что любая ситуация, любой человек, что бы вы ни видели в окружающем мире, если у нас есть на это эмоциональная реакция, любая, позитивная или негативная, неважно, вы должны понимать, что в этот момент вы видите себя, свое отражение, свою проекцию, ни больше, ни меньше. Через это понимание приходит навык управления этой кармой. И если я понимаю, что я создаю этот мир, и пока что я как ребенок учусь это делать осознанно, то я знаю, что в любой момент, как только я отслеживаю свою реакцию на происходящее, я могу что-то изменить. И точно так же, зная определенные законы, имею. Имея очень четкие, прописанные учителями инструменты, я могу формировать эту самую реальность. Далее мы с вами изучим эти волшебные четыре инструмента, четыре закона кармы. Это для понимания, каким образом работает карма, как устроена наша реальность. Четыре силы, как остановить действия старых плохих семян. Четыре шага для создания. Новой позитивной кармы Майкл Роуч их называют четыре шага Starbucks, возможно, мы уже слышали, и четыре цветка. Знания о том, как семена становятся нашей реальностью. До встречи на новых уроках!